как долго не хотела рука предать огню Все радости мои, все радости мои. Но полночасно настал, гори письмо любви, Гори письмо любви. Горит. Готов я Готов я Ничему душа моя не вне. Лет. Уж пламя жадное листы твои приемлет? Уж пламя жадное листы Я с смолением моим. Уж персня верного утратя впечатление, растор. Пленный Сургуч кипит. О, проведение. О, проведение. Свершилось. Свершилось. Темные свернулись а листы, на легком пепле их заветные черты белеют, белеют. Моя стеснилась, Пепел милый, от бедная в судьбе моя юный Останься век со мной на горе сной груди. Останься век со мной на горе сной.